Всем привет! Вы любите картошку по-деревенски? Или, как говорят у нас в Украине, по-селянски? Я ее очень люблю. Готовится она достаточно просто, в домашних условиях. И, Кстати, да, в домашних условиях она получается гораздо лучше, чем в Макдональдсе. Но прежде чем отправлять ее в, во фритюр, либо же на сковородку, по-разному можно готовить, ее обязательно предварительно нужно приварить, не полностью. Помойте картофель, отправляйте в кастрюлю. Если вдруг э, будут какие-то гнилые части, можете вырезать, ничего страшного. Но не чистите ее полностью. Отправляйте в кастрюлю. Как только вода закипела, э, засекайте 8 минут времени. Этого предостаточно. Выключайте, нарезайте ее э, удобными кусочками, длинненькими. Вот такая она у вас вся получится, только после этого приступаем к заключительному этапу, к жарке. Есть у меня такая видавшая жизнь утятница, в моем случае она наиболее подходит для приготовления картошки по-селянски. Хорошо разогреваем, наливаем много-много масла. Плюс в ней в том, что она узкая и масло надо... Меньше, потому что если брать обычную кастрюлю, то масло уйдет у вас гораздо больше. Наливаем, не жалеем. Вот у меня 300 грамм 300 масла ушло. Очень важный момент. Предварительно подготовьте чесночок. Возьмите много чеснока, не жалейте. Порежьте пополам зубки и добавьте в масло. Картошка будет жариться вместе с маслом, э, с чесноком. Как только чеснок начинает журчать, можно добавлять картошку. И ждем. Теперь смотрите, как сделать максимально вкусную картошку. Берете сыр пармезан, измельченный чеснок. Добавляете сыр в тару. Где-то приблизительно вот столько, Тут пару столовых ложек. Чесночок. тоже и перемешивайте В процессе обжарки картошки, самое главное, не прозевать момент, потому что она вот в одну секунду темнеет мгновенно просто. Очень долго разгоняется и очень быстро заканчивает, как говорится. Поэтому, все, вот такая вот она красается, получается. Можно вытягивать обязательно на сито, чтобы масло стекло. И в этом масло можно еще будет зарядить фаркер. А чесночок, кстати, обратите внимание, он еще даже не до конца прожарился. Но он получается настолько вкусный, что на закуску его тоже можно будет кушать. Теперь смотрите, сыр с чесноком высыпаем. Еще можно немножко подсолить, несмотря на то, что пармезан соленый. Можно чуть-чуть. Вот, вот смотрите, как уже красиво, да? И... как красиво друзья картошка получается просто бомбовая вообще хочу а ее можно кушать с соусом все всем пока